Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы хотели бы научить вас делать двойные кольца. Двойные кольца делаются точно так же, как и одинарные. Ссылка на обучающее видео будет в описании. Для начала вам нужно сделать затяжку и выдохнуть небольшое количество пара, чтобы горло им заполнилось. Помните, что настоящие кольца создаются не при помощи телюсти, а благодаря горлу. Потом разделите пальцем рот на две части. Далее просто начните шепотом выговаривать букву О, таким образом вы будете выталкивать пар из горла. Готово! Два кольца получились. Мы надеемся, что наше видео помогло вам. Спасибо за просмотр. С вами был Сигаретнетбай и до встречи на нашем канале.